доброе время уважаемые друзья с вами ваш друг андрей шаура невероятные новости на портале успех вместе у нас неделя знаний и никогда еще в истории не было столь глубоких знаний столько интересных спикеров и столько разных тем сегодня 17:30 30 москвы будет встреча для лидеров и для первой линии и для тех людей, кто принял решение быть успешным. Также вечером, 19.30 Москвы будет бизнес-возможность, которая объединяет два уникальных шанса улучшить свою жизнь. Каждый день днем в 14.00 для вас будет выступать спикер, новый спикер для вас, чтобы вы посмотрели на разных людей. И... Завтра, если вы посмотрите на расписание, во вторник, 24 июня в 19.30 Москвы, будет невероятная встреча. Давайте посмотрим, что нас ждет. Срочная новость для всех представителей МЛМ-компаний. Рандеву для сетевиков. Будет много людей. Планируется около тысячи людей из разных компаний, из ста компаний. Встреча будет интересная. Мы будем друг друга дополнять определенными моментами. И завтра увидимся. Также вы видите, что 25 июня в 19.00 Москвы будет первый курс по коммуникациям. Что такое эффект третьего лица? Что такое построение? Что такое команда? Как правильно общаться с людьми? Что такое горячий рынок? Что такое холодный рынок? Невероятно, ребята. За это люди платят большие деньги. Для вас это будет подарок. Так как вы партнеры Система «Успех вместе». Вы – пользователь этой системы. 26 июня. Лекция «Здоровый образ жизни». То есть вы узнаете, как на сегодняшний день улучшить свою жизнь. На 15-30 лет больше прожить. Что в мире существует более 700 заболеваний. И жить можно полноценной жизнью в гармонии. И вы видите, вот здесь у нас 27 июня. Это будут презентации, бизнес-возможности. Разные спикеры выступят. И 28 июня уникальный тренинг, несколько часов, невероятные будут фишки. Так что мы вас приглашаем на портал. Эта неделя сделает вас лучше во всем. Мой наставник сказал, что, Андрей, каждый день нужно изучать один новый навык и каждый день его укреплять. Так вот, вы будете получать множество серьезных навыков каждый день и будете их улучшать. До встречи на портале. С вами команда «Успех вместе» и ваш друг Андрей Шаура. Увидимся!